Вот чего. Я не против равноправия и магазин. пальцем за да все задеваешь. Евреи это палец без ног. Когда живешь от подрома до подрома, тут не до музыки. Когда они толкают друг друга, они извиняются. А когда они толкают меня, они ждут, чтобы я извинился. Извиняюсь, господин Розенштейн. произошел погром незначительно пострадала окраина города мерами полиции погром своевременно прекращен убитых 15 есть раненые. Вот в Америку отошел. Лёва, брось ты об Америке думать. В Америке городовые евреи. Ты читал книжку «Пауки и мухи»? Так почитай. Там доказано, что не городовых нужно менять, а строй. Ты думаешь, мне легче, что я работаю сейчас у Розенштейна, а не у Попова? Слушай, Моня, ты меня не агитируй. У меня и так сегодня целый день неприятно. Thank mm -hmm. «Вашу барышню я проверил». мне занесли, я Здравствуйте. Спасибо, спасибо. Дорогой Лё... Лёва. Дело мне приятное. Я уже не рекомендую. Вижу... Крысанин? А, я не я... знаю, я... Дорогой. Дорогой Лёла, дела мои приятные. Я уже американский гражданин, а роза совсем парыща. Пожелаю тебе шип-карту, Приезжай к нам в Америку. Твой дядя Я, кажется, уеду в Америку. Вы уже два года в Америку едете. Я вам говорю, надо уезжать в Америку. Северо-американские, северные штаты, штаты. Здесь выдаются документы на отъезд в Америку. Год рождения? 1892. По коридору вторая дверь направо. Северо-Американские Соединенные Штаты. Вы тоже едете в Америку? Нет, это вы тоже прозываетесь. Порог сердца. То Порог сердца 400. Ну что ж, и на фронте люди живут. Живут, но недолго. <звы> Не Негоден. Горьян. Get out of here. Великому Величеству, моему истинному и природному, и милостивому великому государю, императору Николаю Александрову, на поддержку всероссийскому, незаконному его императору величеству, всероссийскому престолу-разведчику, неверной и нелецимерности жизни. Ты что, шлетарь? Так точно, господин Сальцепивич. Воружейную, в мастерскую. Э, разрешите доложить, господин Сельсебец. Я не умею с, с оружием обращаться. Не умеешь? Никак нет. Сумеешь. Под дентовку. Ух ты. Отой! Николай Бежим? Поймай, на фронт пошли. И так пошлют. И куда? Я в Тульскую губернию, там конопля высока. А я в Североамериканские Соединенные Штаты. Они так пускай за вами и будут. Абрас, а его подберут? Иногда случается, подбирает... Хлебки, это жить его. Эх, Родина. Североамериканские Соединенные Штаты. Америка. знаете, где здесь живет мистер Исаак Горизонт? Лёва! Ты, ты, ты приехал! Как ты долго ехал! Нет уж мастерской. Я старый, мне трудно найти работу. Я привез 50 долларов, и мы завоюем свое счастье. Но какая это хорошая страна? Да, да. Ты хорошо сделал, что приехал. Ты молодой лев. Помни, в Америке все нужно уметь. Потом нужно бриться, улыбаться и носить воротнички. Роза, отдай ему мои воротнички. Он принес нам счастье. каравину, он вас устроит на работу. Дорогой мой, нехорошо вытирать от купленное хозяином время. вам завидовать, Рэдбе. Горе моему он будет завидовать. Не прибесняйте, Фред. Вы направляетесь ко мне рабочего и получаете с него золом. Я увольняю через три дня рабочего. Вы направляете ко мне второго и получаете второй доллар. А первого направляете на другое место и получаете третий доллар. Оборот быстрый и никаких затрат. Ну а слезы? Они проработают у вас три дня, а потом плачут. Им меня не жалко. Они так плачут, как будто бы у меня нет сердца. И не хотят платить третий доллар. Кэн, увольте троих последних. Один из них... Очень уж мирный парень, хозяин. Даже свистит в нашей вонище. А что ж, оставьте его еще на неделю. У меня тоже есть сердце. Довольный рабочий — это неплохо. Если недорого... Ha, ha, ha, ha. Рози, я нашел здесь родину, а если бы вы захотели... Милый Лёва, ваши цветы пахнут милыми кишками, помойте руки. Пойдите. Здравствуйте, мистер Смит. Они поехали нам в Луна Парк. как хорошо у нас в Америке. Вот этот, Смит, он тоже нуждался в работе. А теперь каждый день носит фиал. Вот этот Ну Он даже как ты и приехал в Америку без воротничка, а теперь жена его имеет в рояле и учится играть. Играет, может быть. все это очень хорошая страна. Но мне кажется, надоело по ней ходить без работы. Деньга. бы на вашем заводе произошла забастовка, вы бы приняли в ней участие? Я почти два года ехал в Америку. Я хочу найти здесь родину. Место, где я был бы равноправным. А лишние 50 центов меня сейчас не интересуют. Знаете, Горизонт, я вам найду хорошую работу. Я на сегодня вернется. Нет, не говори. У меня предчувствие. Я даже третью тарелку поставил. Вы меня ждали? Ты знаешь, меня до за забастовку погнали с завода. Мне обещают работу на вашем заводе. Ну что ж, буду бороться и на новом месте с этими акулами. Может быть, они и не такие акулы? У нас такие смутьяны есть, тут не связывается. Итальянец такой, Жепе, Ирландец Дейлин и два американца. Я их тебе покажу, чтоб плотник подальше держал. Неужели у тебя нет ненависти к этим людям, которые лишают нас кровав, крадут наших девушек? Бур хороший. Помни. tune Это -бэ. Бомба. Ваши работы. Ребята, вы никогда террором не будете. Откуда-то. А, Я не стал Back in Дядя сходка по поводу событий. Я думаю, бороться надо иначе. Года полтора тому назад я бы сказал, совсем не надо бороться. Я не знаю силы. Но мне кажется, они сделают из меня фьюзиционера. Я пойду. Я опоздал? Ты хорошо сделал, что опоздал. Все арестовывались. Это тебе не ради. Какая большая контора. Алло, Алло. Да. Слушаю. Будет исполнено. Прошу вас войти. Мы знаем, что произошло на заводе. Список, представленный вами, казался верным. В дальнейшем ваш труд будет оплачиваться по справедливым ставкам. Но методы вашей работы, повторяй, вы нуждаетесь в инструктаже, Знаете ли вы, что у вас в России произошла революция и у власти социалисты? Умеренные, правда, но в теперешней обстановке и нам приходится работать методами умеренного социализма, который является лучшим средством по рабочим движением. Ваше условие. Я нахожусь в сестром агентстве Пинкертона. Вы находитесь в агентстве Сены. Помпа была вашей работой. Работа с бомбами не будет входить в вашу компетенцию. Вы будете работать как умеренный социалист. Я не позволю! А я сообщу на заводе, кто составил список. Я не позволю. Дайте мне подумать. Это будет хороший работник. Он даже красноречив. Мистер Смит, имейте в виду, что вы сами никогда не будете хорошим работником. Он не годится для нас. Да, да, да, да, да, да, да, да, резон. Да, Я работал на заводе, на котором вчера обнаружено... Больно. Говорите коротко. Я... я... я... Вы вам тоже... Да. Я хотел вас... В приеме. Я... Вы иностранец? Вас зовут Бережон. Провокация! Американское свободное государство. Североамериканское... Мы не любим, когда вмешиваются в наши дела. Вы имеете время до вечера. Уезжайте из нашего штата и не хотите в Калифорнию. Эй, Ты не пытайтесь проникнуть на завод. Дядя не был ни настоящим евреем, ни настоящим американцем. Но вы, быть может, все-таки еврей. Я повторяю вам, у вас есть две минуты. Уходите отсюда вас, пока вы не арестованы. Но где дядя? Он получил вот эту записку. Милый папа ходите под нашими окнами. Моя прислуга смеется. Я все равно не вернусь вам никуда. Да. Я теперь иначе живу и иначе кушаю. И потом мне все равно нельзя вернуться. Так что вы не ходите. И потом, папа, я больна, но я вылечу. И я переменила хозяина. Вы мне очень мешаете, что ходите под окнами рози. А потом его увезли. Хотя девочка счастлива. Куда? В больницу. Но это напрасно. Он уже совсем мертв. Повесился. Глупый вы, человек, разве вы не слышите, что пахнет газом? А вы, молодой человек, идите в армию. Это хорошее место для разбитых сердец. Не спят, молодец, не спят. В Америке городовые евреи. Год рождения 1892. По коридору вторая дверь направо. Севера. Американские. Соединенные Штаты. Thank <laughs> you. Что вы думаете о русских большевиках, мистер Гризон? Я не думаю. Я вспоминаю о столбе за окопами, у которого расстреливают тех, которые думают. Слышали, мальчики? Нас перебрасывают. Куда интересно не интересно наверное подлое дело очень хороший паек Слушайте, Кларк, вы все знаете, зачем нас набрали из разных частей и куда нас везут со всем этим сбродом. Я был рабочим и никогда не был предателем. А я, кажется, был предателем. Слушайте, Кларк, расскажите мне еще о большевиках. Вы пришли охранить вас от разбоя большевиков. Охранить святые права собственности. Большевиков, которые оскверняют ваши церкви. Вы пришли спасти вас от голода. А вы, агитаторов, прячьте, сволочь! Село Свалю! Я влюблять закопаю! Истинным Богом говорю, село Свалю! Кто-нибудь из вас по латыни не говорит? Ну, я не говорю. Я по-русски говорю. Свой, православный. Еврей. из значит. Ну что ж, на нас работаешь. Ты своим переведи. Вас сюда пустили, потому что вы для нас теперь не люди, а ангелы. Для вас и молитвы есть. Вы здесь располагаетесь, а если бабы придут, так вы уж притвори, храм все -таки. а вино можно, оно через огонь добывает. чистый. Ты скажи начальству, кузнец, народ мочит. Благословил бы я тебя, Чада, что ты с нашими спасителями. Да и следов ты. Ну, Равин за тебя помолится. Может, и это помогает. Да. Ты прежде послушай. Мы понимаем. Царь плох. Ну, положим, большевики плохие. Америка-то хороша. Работа есть? Оправдают, что ли? Дома сорокаэтажные. Есть их 50. А нам на что? Америка... Америка — страна большая. Живут в ней одни плохо, другие — хорошо. Рабочий, когда постареет, работы не имеет. А дома — Земля дорогая. Есть фермы, на них машины, на машинах долги. А в полиции бьют? Тот, кого в полиции бьют, тот уже не рассказывает. Ты что? Шутим. Он говорит, что шутит? Yankee Doodles the bells the the the Oh, my God. Понимаешь? Понимаю. Шкура ты, парень! Шкурый колечик! <связь> Вперед труба зовет черные гусары. Саша, куда мы шкандываем и за что служим? О бедном гусаре, самого ветец Ваше муж не пускает меня на постой, Но женское сердце да не не мужского. И жалится, оно давно. А служим мы за аннуницию. Шинель канадскую... Приятно надеть. Пуговица так пуговица. Шов так шов. Молоко так молоко. Мундир английской, погон российской. Табак японской, правитель как Эх, шарабан мой. Американка! Дураки! Объявление повесили. Голодранцы уедут. Ну и черт с ними. Все уедут. Может, лавошник останется. А придут к красным, возьмут винтовки. Мужик винтовки не возьмет. У нас не возьмет. Марш идёт, заведут чёрные гусары. Марш вперёд, смерть нас ждёт. Наливайте чай. Пойдём. Куда? В лесок пулеметами встретим. Да не сейчас, да не сейчас, да не сейчас, да не сейчас, да Говорю, наших, наших на броневик подбирают. перешли и с броневиком. Так вы и есть большевики? А мы вот к вам пришли с машиной? Люди с боя. Приветствую вас, товарищи, от всей души. «Посадите чай пить. Только, товарищи, чай у нас березовый». Твой товарищ, переведи-ка своим, кто знает американские пулеметы. Ты с машиной. Ты скажи, пройдет она по дороге сейчас? Нет, ты только подумай. Пройти она должна. Спать, спать, товарищи, я тут потяжу. Утром митинг. Расскажи нашим про Америку. Для нас чужой земли нет... Вот видите, какой я паровоз веду. Я нашел свою родину, Мозер. Только не там, не в Америке, куда я поехал в ваших старых штанах. Так вы не забыли мои старые штаны? наш доброе старое время. А та девушка, за которой вы ухаживали тогда, моя жена теперь? Так случилось. Она все жалуется, что я стал таким болтливым. Но я недоволен, Лев Абрамович. Я, конечно, тоже хотел родины. Но с магазином. А эта родина, она мне какая-то большая и чужак. Слушайте! слушайте, слушайте, слушайте. Теперь, теперь я сам бы взял у вас, старые штаны. Если бы подумал что не могут помочь мне уехать в Америку. Слушайте, слушайте! Вы мне не отвечаете? Нет, не отвечаю. И дети мои не хотят со мной говорить.